за фокус? Всем привет, ребята! Это канал Axtar, и сегодня у нас чат-рулетка, но необычная. Сделана в чат-рулетке. А также у нас сегодня будет фишечка, которую я нигде прежде не видел. Посмотрите на это. И теперь. Вот так вот. Я думаю, будет супер круто Мистика, магия, летающие объекты, гитары, битбокс. Полный <DP> спектр эмоций да. сейчас вам предоставим. Перед просмотром, комментарий, лайк, все по традиции. Кстати, не забывайте, я, как всегда, провожу розыгрыш 5 гитар. А сможешь мне на шестую добавить, и будет шесть? Еще да. одна гитара? Да. Вообще без проблем. Серьезно? Да. В общем, ну я запомнил. В общем, разыгрываем шесть гитар. Чтобы участвовать, тебе нужна... Серьезно? Мне надо гитару разыграть. Чтобы участвовать, тебе нужно подписаться на канал, подписаться на инстаграм music, поставить лайк и, самое главное, оставить комментарий в первые 48 часов после публикации этого видео. И чтобы потом ты не писал, типа, где итоги розыгрыша, я ничего не заметил, подпишись на инстаграм, и там все будет. Там всегда все есть. Я всегда публикую там итоги. В общем, вот, все. Приятного не задерживай. Погнали. <звук>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 Короче, смотрите, мой брательник играет пару месяцев, отсел на гитаре и хочет показать свои умения. Вы зацените, Говорили? Давай. давай. Все, погнали. Давай, ты что-нибудь сыграй? такой прям нормальный. Я Оставай. сыграю песню как-то ты горишь, что-то как... Огонь. Ну что скажете? Это очень классно. Да. Продолжай. Ну, в общем, вот этот, который в капюшоне, она говорит: тебе надо еще подучиться, потому что ты прям вообще не попадаешь в ноты. Прям <звуки> угу. отвратительно играешь. <звуки> в смысле, мне там очень понравилось. <звуки> ну, то есть, в целом. Ну, да. в целом, <звуки> не очень. Почему? <звуки> Меня вечно тут все обсирают. Я не Хочу а на правду-то обижаться, елки-палки. Куда пошел? Вот они даже сейчас, говорят, смеются над тобой, что ты, блин. Да нет! Иди сюда, не Давай так, он сейчас попробует что-нибудь еще раз нормальное сыграть. И вы реально оцените, Прям, ну, по факту, окей? Договорились? Да, Все. Я это здесь играю больше. Надеюсь. Давай, давай, давай. Потому что, блин, на нас чужие люди смотрят. Мне уже стыдно, если честно, с тобой Ну, чё? Очень классно. Реально очень понравилось. Понравилось. Да не надо, ну не ври, пожалуйста. Как бы тебе мягко сказать: говно, ну то есть, прям. Прям я вообще сыграл, все пиши про... Почему прав... я столько сижу все рулетки. Так, я откуда и... знаю, надо тренить. те тебя люди вон, Кому чужие играют? говорят. Я тебе говорю, <свят> что надо нормально тренить. Те люди ну, чужие почему? говорят, что отвратительно играешь. <свят> а может наушники дашь мне? Я не знаю. Ты мне никогда не дашь наушники послушать, что, что говорят. Ну, окей, давайте так, вот я сейчас ему дам наушники, вы сами ему скажете, что это отвратительно. Хорошо? Хорошо. Пожалуйста, да. Ну, вот слушайте, что тебе говорят. Вот, чё, вот как он сыграл? Ну, как? Прекрасно, это реально очень круто. Это очень круто, очень классно. серьезно? Да, да. Нам очень понравилось. Не, серьезно. Да, серьезно. <свес> видео совместное с Тимом от Sony не прошли даром и я научился делать так. В общем я монтирую сейчас это видео и у меня есть проблема. У меня в квартире, ну, особенно в этой комнате, очень холодно и я пытаюсь там укутываться постоянно вещами, но эта проблема решилась, потому что мне пришла очень удобная, сильная и классная и теплая э, худи со Всемайки.ру. В общем, что такое Всемайки.ру? Это место, где вы можете найти любую одежду с любыми принтами, там огромное количество готовых дизайнов, вы можете заказать себя. И знаете, я думал, мне придет эта кофта и этот рисуночек. Он будет, знаете, как такая наклейка, которую там содрать можно. Но, этот дизайн, этот рисунок, он прям в кофте, и это очень круто. Опа! А этот бомбер Marvel, это вообще лимитированная коллекция. Все майки напрямую сотрудничают с Disney. Также, для любителей аниме, которые каждый раз просят у меня сыграть токийского гуля, там есть огромное количество принтов с аниме очень крутых, ну и сами можете создать. Кстати, по поводу этого там есть очень удобный и крутой конструктор, где вы можете создать свой дизайн там загрузить фоточку, там написать какой-нибудь текст, там очень много разных всяких инструментов с помощью которых вы можете создать свою уникальную шмотку. Прикиньте, вы один такой в мире будете, это же вот так. Вот этот чехол я нашел фоточку Стича и просто туда вот вставил это и мне сделали вот такой классный чехол а, я забыл сказать две важные вещи. Первая, доставка по всему миру. Очень быстро. мне пришло всю, весь мой заказ за два дня. И самое важное, по ссылочке в описании, если переходите и используете промокод АКСТАРТ321, вы получаете скидочку в 15%. В общем, все майкиру, вы знаете где. Погнали смотреть дальше. Битбоксеры, что ли? Вообще паху. Класс. Ну как девчонки? говоря вообще. Идеально. типа. Они говорят отвратительно ты отыграл. Серьезно? Ну да. Спасибо большое. Нет. Нет, вы так не говорите. Конечно, они сказали, что хуже игры они не видели. Почему я стараюсь и вечно никому не нравится? Я занимаюсь, да. занимаюсь. Что вы его, вы короче, говорите, обидели. Что? Спасибо большое. Талант, человек. Да ладно, да я что, что сразу. Но немножко спал, ты. Чего? А Он-то обиделся. Он так отвратительно играет. Но это не наше мнение, это твое мнение. кнопку, я буду вынужден прийти к тебе домой и сделать это вместе с тобой. Все? Нормально. Такой топняк. Здрасте. Привет. Молись, молись, тебе это не поможет. У тебя там что-то летает. «Сейчас не только телефон будет летать!» Мы даже Глисты в твоей жопе. Привет. А сыграйте что-нибудь. Это очень классно. классное. Смотрите, вот есть такая еще есть. Нифига. У меня складывается ощущение, что от меня подянят. Почему ты закрываешь свой нос? Секундочку так, так, так, так, а, да, играть? да? Ладно, я сейчас отойду на секундочку. Ты откуда? Ты откуда? Что за фокус? У нас в регионе есть магия. Я е очень активно пользуюсь. Пирожок. Слушай, это мой брат, короче, он играет на гитаре Зацени, как он играет Я в ушах Хорошо. сажу, я ему передам что-то что Ну, я надеюсь, он постарается Короче, играй Вот так вот. Как, тебе понравилось? Да, классно Ну как? А же говорит, что говно твоя песня Да я не, нормально Стараюсь Никого не, не слушай Не, она говорит, что реально говнище прям конкретное <фух> <фух> Он у тебя обиделся А он что, меня не слышит? Нет, только я же говорю, я только в Я не сказал, что песня говно а, Реально говно песня Зачем ты его обижаешь? Ну тоже песня говно, <фух> что я могу сказать Позови его Маша, иди сюда, тебя зовут. Да не нравится, как я играю. Но она честно сказала за то, что реально песня говно. Она просто хочет сказать еще раз это. какую я другую Попро... песню попробовать сыграть. Может другая понравится. Давай. Вот это, более, ну-ка, зарубежная. Ну, зарубежное. Mm -hmm. ну че? Посмотри сюда. Она типа показывает, что это класс, чтобы тебя не бить она говорит, ну, типа, песня реально говнище Ну, такая, типа, второсортная Короче, тебе еще лет пять тренироваться Это правда? Нет Да, говорит Никому не нравится, как я играю Лет 20 тебе надо потренироваться еще Спасибо большое Можешь что-нибудь, пожалуйста? Что-нибудь можешь вообще? Могу попросить своего товарища сыграть на гитаре Давай. Погнали. Попросишь? Попрошу. Давай, играй, Паша. У вас коробка летала Звук поставим на всю Давайте другую Вот эту можно? Сейчас еще одно сделаем, угадайте. Все, вы выиграли. Извиняюсь, а как вообще им понравилось? Вам понравился, еще, как он отыграл? Да! да У меня наушника нет. Но они сказали, бывало, говорит, и лучше, но типа пойдет, нормально. Ну, типа... Ну, Очень плохая музыка. Можно нет! и получится Почему я вот реально сижу в рулетки, никому не нравится, как я играю? Слушай, ну мне кажется, надо, наверное, лучше играть, лучше работать. так Юрий! А -а -а. Ну, вот, видишь, они кричат, типа, ну, реально отвратно. Да нет! Спасибо большое, я думаю, вам понравилось. Ладно, что ты обижаешься, елки-палки. Да зачем ты ему наврал? Короче, сейчас вот прям по факту. Вот он играет, и вы говорите, норм или нет, хорошо? Ок. Как? Ну чё, вот сейчас только честно. Кайф, кайф. <паб journaling> э, Но ну, они сказали, что до этого ты сыграл более-менее нормально, сейчас ты прям залажал. Хватит врать! Он. Короче, тебе просто надо собраться и нормально отыграть, чтобы Есть все тебя. Не я Чё за бред? Ты чё как истеричка? Блин, ну капец. Нам его жалко. Не, ну а, чё, а чё он на, на, это, на правду обижается, елки палки Да нет! Я просто, я гитару в руки не возьму. Вот так и уходит а. таланты. Привет, сыграйте нам? Здорово, отец. Обосраться <соспотраз> можно. Короче, у меня брательник недавно играет на гитаре. Он сейчас что-нибудь для вас сыграет. А вы Привет, зацените, вас. хорошо? окей okay? а погнали мне очень нужна вот ваша оценка но ну, я вот специально для этого в чат рулетку зашел давай Ну, классно. что скажете, девчонки? Вообще классно. Они говорят, ну, тебе еще надо подучиться, и звучит очень странно. Ну, то есть прям... Да, Такое себе. Я... Я серьезно. Вот ты меня постоянно... Я не буду с тобой в четверлетке больше. Да ладно, ё а чё ты на правду-то обижаешься? Да это не правда! Да короче, за вред? Ты как маленький, тебе говорят, просто отвратительно играешь, а ты сразу уходишь. В чем прикол-то? Ты? врёшь? Ты давай так, так, иди сюда, иди сюда. Давайте так, вот сейчас он реально что-нибудь нормальное сыграет, и вы зацените, окей? Давай. все таки я два месяца играю, поэтому не судите по срокам. Давай-давай-давай. Ну, чё? Очень круто, правда. И не надо врать. Тебе правду сказать? Да правду скажи, вот Вот есть нормальная, ну они говорят, есть нормальная игра, да, вот мы наблюдали, нормальную игру на гитаре, а вот это... Как я в Ютубе смотрел. Да, вот, говорит, это нормально, а вот то, что ты сейчас делаешь, это ненормально. Ну то есть это прям, это прям ниже уровня. Что-то я больше не буду заниматься гитарой за задевайся. Ой, странный какой. А что ты так на правду да обижаешься? Все, я... Давайте я сейчас дам ему наушники, вы сами ему скажете, окей? Да, да, да. да все окей, на. Девчат, пока. Алло. Надеюсь, тебе понравилось это видео, ну, а если это так, то подпишись обязательно на канал, чтобы видеть больше подобного контента. Не забывайте про меня, я тоже есть в описании, контентик, залетайте, лайк, Да, и подписывайтесь на канал Тима Мацони. Ну, вы меня знаете, ё-моё, битую, пугаю. Спасибо за просмотр. Паша Акстар, Тим Мацони. До новых встреч. Лайки, комментарии, не забываем. Пока.